и привет всем я тут пошарился короче немного и в общем то разобрался все к чему нашел пару домов залутал их и сейчас мы возвращаемся в тюрьму нам по дороге пойдем по дороге удобнее я понял эту вещь восстановил хп И в общем такое дело. Не забываем прожать лайк и подписку. Так, надеюсь, ну, энергетики. Энергетики, энергетики, энергетики. Ага, я так по по понимаю. Прирост энергии не даст. Ой, ну, давайте пойдем. Вернемся. Сейчас вернемся и посмотрим, что там будет. Вот что мне интересно стало, так что это время согревания. Это понимаешь, игре вообще долго в этой вот игре. И довольно-таки тяжко выходит. Вот что еще интересного? Я подобрал два новых оружия. Сменил их. Ну, два выкинул старых. Взял самое, короче, прочное. Господи, через какой лес я иду? что на меня бежит так. так так так так так что нам здесь вот так возьмем вот это вот заберем так а мы начинаем мерзнуть это не едят хорошо риск растяжения а с чего это а мы перегружены понятно понятно понятно понятно давайте выбросим зачем нам камень так. Вот это вот тоже давайте бросим Так это пусть останется это что такое шиповник Давайте отсюда что мы тоже бросим. И все. Так, что мы сейчас идём? Мы сейчас возвращаемся к тюрьму. Риск переохлаждения. Так. Здесь ничего нету. Машина, машина, машина, машина. Ань, ну давайте возьмем. Мы опять мерзнем так, так. Ага. не можем так что давайте просто бежим либо нужно поискать веточки либо бежать одно из двух короче но здесь уже недалеко я думаю можно дойти можно протянуть а че на найти так серьезно а ч почему место то не стало я не понял здесь растяжение блин давайте повыбрасываем а что еще можем выбросить да больше ничего то в принципе да что ты будешь делать давайте бросим побежим Ну, у нас единственный вход, короче, отсюда. Оказать это идет? Да, запись. Запись, короче, у нас идет. Там блин Лени что это довольно напрягает второй. До да, опять. Да ладно. А что это почему интересно? Почему он тяжелым становится вообще не так? Так, ну-ка. Где мы? Мы не можем поменять это. Это у нас шахту зайдет. Так, давайте тогда поднем и выбросим это. Вообще тут не понял. И опять матрика. Бросить наконец конечно пострелн чуть почти не лезть ничего за тоже давайте бросим так нам нужно сейчас обратно так так так так так так <кхем> вот мы и вернулись так в каждом регионе есть свои достопримечательности досопримеч... по которым можно ориентироваться да, мне пришлось лучше ориентироваться, это было вообще шикарно. Так, лапушка. Самодельная взручатка пригодится для опугивания хищников. А что сразу не взял, да? Так. так, давайте. Разжечь огонь. Что, нельзя? Давайте разжигем. Вот теперь можем зажечь удача раз разожгем, согреемся и пойдем в тюрьму Но это будет самое нормально самое и тема будет вот давай давай давай все отлично Только ящик и газетный рулон. Опа, она. Здесь это не обыскать Фм. <мышл> Чипсы. Дайте Книга. Книга. Записка. Итак, тема. Продовольственные пайки. Нам нужно добровольцы, чтобы разобраться со свалившимися. Господи. Со свалившими на нас пайками. Сегодня вечером в казармах мы с поваром займемся их распределением. Если попадется что-то путное, то можем оставить тебе. Приходи к семье, если хочешь. Холм. Ладно. Прочитали и ладно. Сейчас не можем. так. Может здесь еще есть? Умная коробка. Газетная вырезка. Поступили сообщения, что в прошлом месяце из тюрьмы Черный Камень сбежала, сбежала, сбежала 5 раз пятеро осужденных, бывших заключения. А, это мы читали? Окей. Окей, окей. Книга. Здесь сюда, что мы ничего не можем. О, вот мы можем готовить, да. Готовить, давайте. Приготовим мясо. До готовности один час. ну давайте сейчас поспим а и температура сразу восстановилась нормально а вот жажда выросла а вот что у нас попить. и мы можем сделать? Занять способ света, Напитков-то и нету. Ну давайте пойдем. О, а что мы здесь там шумы не обшарили? Ага, багажник Закрытый. Здесь газета нет ничего нету и я и, вот и тут, тут -то тоже ничего нету так обидно то, -то. Еще водичка даже не просто не берет Увидим. багажник опять заперт во во во во как вовремя как повезло В самый раз то что нужно то что доктор написал ладно вернемся о пошла анимация ни себе ты живой живой а ты оказался круче чем выглядишь я нашел то что поможет начальник медикаменты да тебе лучше поторопиться он выглядит не очень но сначала я тебя обещу. Если принесу, чтобы наш мыть меня потом за яйца повесил. Че типа он И не найдет винтовку или заберет таки Глава вторая. Электростанция. Опана. Наркотики делают нехорошее. Who the hell are you? Relax. I'm your neighbor in Cell 15. Yeah. Mathis's pilot. I cleaned you up the best I could. You might have a broken rib, maybe more. Mathis opened up a couple of bad cuts on you, so I stitched them up. Так, да, лозу infection. детям, спасибо, ты вроде умеешь оказывать первую помощь, но я Жен, Жен я знаю на и мне часто достается. С такими друзьями, как Мэсси, это неудачно, о, друг. Нам лучше поторопиться, пока они не вернулись. Я должен кое-что тебе рассказать о тюрьме. Я слушаю. Одиночная камера, у нее автоматический замок работает независимо от других в тюрьме. Мэтти и его ребята просто еще не догадались. Но когда они поймут, когда они поймут, они вытащат Донера, и здесь будет очень жарко. Мне неудача с Донером думает, что я активировал yeah. какой-то механизм, чтобы Донер, yeah. даже когда yeah. все остальные камеры сломались. Wow. Так, Did это you? был ты? Нет, It's... это... Я сам не знаю, но кто-то здесь There's точно есть, и этот портит систему. Портит настроение <портит> Мэтью и держит Донера по есть ли у меня одна муссль насчет этого. Ты кого-то видел? Не видел. Говорил по телефону. Точно. Странная телефонная сеть еще должна работать. Из-за спутников и телефонов про нее все забыли. Верно. Черт, они идут. Возвращайся в камеру. А с тобой все будет в порядке, главное не им на глаза. Когда ты всегда будешь говорить с этими незнакомцами, делай, что тебя просят. Потому что мы живу только благодаря ему. Думаешь, ему можно доверять? My my враг моего врага, мой друг. Mm -hmm. О, правильно сделал, mm -hmm. дверь закрыл. И за собой тоже нужно закрыть. Подоброе утро. Эй, эм. Как же так получилось? Ну да. Вот не задача. А эти приняли меня за дурака. не в что я уже понял. Они не смогли разобраться с начальником сами, потому что не так. И поэтому отправили тебя на мороз Делать всю работу за них. And you, ну, а ты рисковал жизнью чтобы спасти незнакомца. Да ты хренов бойскаут. Я такой. Ты еще не понял, да? World, McKenzie, Видишь ли, Маккензи в этом прекрасном новом мире бойскауты долго не живут? Yet, Но я это am. живой пока. Well, ass, Тоже мне умник. Если ты так хочешь стать здесь You're полезным, ты будешь принести пользу, пользу мне. Я? Yes. Да, ты. Mm? И зачем мне это делать? Well, because... но ну, есть одна причина. Hard case. Контейнер. Right. Точно. There, Возвращайся туда, пилот. Иди и выясни, как этим место что-то задумал. Well, Здесь определенно что-то не так с электричеством. Вот начальник картолку мало. На стене никакой. Так, иди и проверь ее. Выруби электричество, чтобы я открыл дверь одиночной камеры. Так. Электричество, одиночная камера. Понятно. И Еще Маккензи. Да. Не, меш... не мешкай, а не то. Начальник достанется еще сильнее. Нам поскольку начальника. Так. Вскрытие банки. Так. Ага. Ну-ка. А где мои варежки? Мэтти сказал дать тебе это. Это like не похоже на пальто. Потому что это не It's пальто. Это it фрагмент карты. Damp. Она приведет тебя туда. Можешь ориентироваться по линии ...это передач. Но там холодно. Я не смогу дойти до если замерзну до смерти. А что ты взял, что мне не насрать? Не хочешь там замерзнуть? Тогда шевелись. Ты что, так жестоко нас бросить без задержки? Еще и ночью? Да, понял. Ублюдки на карту хотя бы дали. Так, ладно. Давайте глянем. Дамба. Ага. Как там? Ага. Здесь я был, здесь я был. Вы спросите, как мы туда добраться? Нам нужно пойти за тюрьму и пойти вот так. Все понял. Понял, принял. Так, ладно. Сейчас входим и обходим. Примерно ясно и понятно. Вроде ничего и сложного нет. Необходим возодр. А, а где нам взять возодер? Никто не подскажет. А здесь мы все есть. Или тежки нельзя обыскать. И сюда нельзя. Ладно, понятно. В следующий раз все буду оставлять. Так, ладно, закроем дверь, он пустой у нас, угу. и ничего нету. Давайте в 6 часов сделаем. Нам нужно утро, ибо ночью не вариант идти, тем более без оружия. Вот без оружия это вообще не то. Кобушка бы, кто бы не говорил. Ага, еще нужно проспать. А с водой-то беды. А с водой-то беды. Нам ну, нужна вода. И не делать без воды? Вот на восходе можно идти. <связь> ну, давайте побежим тогда. У нас нет ничего. пустая банка, подожди, надо спальный мешок забрать, подождите, подождите, ребята, без спального мешка нам никуда идти, вот в чем проблема. Поднять, вот так делаем. И сейчас будем смотреть, куда идти, а что делать. Пойдемте, вот допустим, там здесь я был, здесь я был. Ну вот, пойдемте вокруг, вот так, через лес. Или можно сюда зайти, на радиостанцию. Не можно. А, ну там лечку мы не придем. Значит, там есть. Надо сюда вот идти и сюда. Все понятно. Пойдемте. Быстрым шагом. Оружие, значит, мы будем выкладывать. Видите, не зря выкрою А это мне не нравится то, что они Не, этот... не этот... Ага Ага Ну без шмутов почти Вот длинные джинсы Уже радует А, ну это все фигня это все ненужный хлам. Там у нас омени. От волков мы значит будем убегать. И это не прикольно. Это вообще типа, ребята, не прикольно, знаете? Так, что мы... может мы что-то. О. Во. Вот руковицы нам нужны сразу их отцепил, и правильно сделать так там волк так, нам куда нам в ту сторону да нам в ту сторону обойти я так понимаю вы не получится а что еще делать А может получится быть где диков. А ч, почему... Ага, это по нормам холоду. Да мне вроде температура есть. Так, а что будет, если стаминка здесь кончится? Блин, как же, как же, тепло быстро кончается. Нам прямо нужно идти и быть посмотрительными. Ага. И энергии у нету. Чуть -чуть куда надо? Да. Вот так. Будем собирать палочки хоть. душу ли не скачет во вот там я надеюсь будет оружие их что-то будет а вот где-то волки гудят тут вот мне нравится так, давайте пройдемте а тихонечку там калитка Буду по всему Не чувствую стопы. А что не так? А ч, не так же стопы, братан? все хорошо было. Полицейская. О. Нормально. А, записка черного камня. Подозрительный человек. Внимание служищем и персоналу. Мы, мы получаем все больше сообщений о подозрительном человеке, который бродит по долине. Все безопасности просим указывать время и место, где он был замечен Так, по последним данным. него пути находится старая каменная хижина на озере Востока черного камня. Окей. Здесь отпусто. Ань, давайте возьмем. Еще было. Здесь ничего не было. Но почему, почему, почему Ага, нам холодно. Попупость не Я так понимаю, у нас аккумулятор много весит, да? Да, 15 кг. И вот так полагаю, что он и не, и не зря здесь. И не зря неподалеку. Чипа для станции может пригодиться. И что надеюсь. Так, давайте теперь в домик залетим. Опять волки бедят, как паровод. Камень, точнее камень. Пока мы сюда берем все. Вот с каким-то локом садить будем. А то так не так интересно, знаете, все отжали. Вот реально все отжали и все. О. Какие обычные. Shelter. О. Так Так, блин. Ну, Ой, ну я с конечно. Должно и бутылка воды банка тот кабюма обычный обычный о апельсиновый сок нормальный архив отчет черный камень так неписанная история о том сэ я знал одного из первых надзирателей, готовил ему еду, как и остальным, вот и познакомился с ним, если можно так сказать. Обычно за обедом он не задавал всякие вопросы, спрашивал мое мнение о том, о чем. В ответ я обычно поджимал плечами, что я мог знать. В войну я был полевым поваром, и я к так, такому привык. У него была голова на плечах, умный, малый, по крайней мере для надзирателя, но... Понятия о, не... о наказаниях у него были странные. Все эти лекции и, и проповедь о том, что Земля их исправит. В смысле за... заключенного в горячем камне находится в этом ужасном месте. Было их миссия. Никогда не понимал. Ладно. Давайте не будем пробовать. Да? Здесь еще чуть-чуть не работает. видно Нет, книги мы не будем. Здесь только книга. А Серьезно, ничего нету. Опа. Вот это вот есть. Так. Так, кстати, так, вс. Камера. А здесь что мы ответим? Здесь мы ничего не можем выторгать. Ничего не можем врубить. Ну, зато мы теперь можем купить. Давайте этот вот припим. Во, чрт, шкафчики есть. Ага, было бы в них чуть-чуть интересно, да. Во-во-во-во-во-во. В самый раз. Набор держишь Давайте аккумулятор выбросим пока месяц. Нет, пока месяц не надо. Пока месяц не сквозь. Вот что-что пока нет, я думаю, не стоит. А он что, он курку сам на седу не цепил? А носки? Носить, казайте. они а, похуже будут. Ткань. Нет, не будем, а? О, тоже нормально. Я как тоже спас, спас, во во во во Так, записка рабочей. Старый подстанции, так. Фермерный танк. Супер, порядочный. Фермерный Линда, понимаю, вы как Левый. Учитывайте, что в этом сезоне сын... твой единственный сменщик. Но прошу тебя, последний. Проследи за ним. С каждой неделей он все реже и реже выходит на связь. Мы тут в центральном офисе делаем все, что можно, чтобы вам помочь. Но сама знаешь, какие сейчас времена. Так, пиздец на рыбал. Ну что, давайте-то выходим оттуда. Так, с добрым утром. слышал что у нас здесь есть ну что то трепанный шар банка с порохом ткань все что ли так у нас до сих пор нет оружия у нас до сих пор нету оружия Угу. там мы не можем и все и так нам на носки сшивать место и потом туда прицеп как-то это не так блин. без оружия и с волками ходить Во, ножов возьмем место согреться что-то быстро мёрзло что? Почему реально так быстро промёрзло? Давайте два часа поспели Учитель, ну блин, здесь мы все залупали. Шкаф пустой. Здесь у нас ничего нету. Здесь прям ничего. Только стул. Ой. Ну давайте же пойдем-то с Вакином его, активировали. А, нам в какую сторону? Ладно, ладно, понял пол понял, пацаны, успокойтесь. И что нам делать? Вот серьезно, и что делать-то? Вышел там волки. Вот здесь вот есть что-то амбар может до амбара до амбара в принципе будет легче сходить давайте сохранимся и попробуем до амбара сходить Ой, загрузить сохранить так посмотрим волки ушли или нет здесь можно в другом месте выйти или нельзя ладно давайте тогда еще час пустим. просто так делаем а, то не можем да и только попробуйте мне сказать что волки не ушли Да вы издеваетесь. Дадите -а -а -а. его в жопу. Так, он бежит за мной. Правильно понимаю? Сидить. <соспит> Ладно, подождем пока. Давайте. Все-таки. А, да? Его собрать надо. Что дальше? Ну, мы его собрали. Что дальше-то? Так. Ну давайте пойдем в ту сторону. Так, я понимаю жопа. Жопа-жопа. Я вообще жопа понимаю. Но я надеюсь, мы до бара добежим. Я не пойму, где же Вон машина есть Палдень нам туда? где-то топает Мантону. Нет, Мартона проведения, значит, нам сюда надо больше уйти. Is it food or записка? Радуется сообщить, что ваша статья солкновение черных дыр и новая тектура для космологии и темной энергии принята для оценки и потенциальной публикации в канаде в виде ревью так по мере рассмотрения мы свяжемся с вами если возникнут какие-либо вопросы уважения так карта карта карта давайте подождем сейчас Подождем лучше два часа Побежали. Побежали, побежали, побежали. Левая ножка, правая ножка, левая ножка, правая ножка. Ой, как я не вовремя выбежал. Вот это жопа. Вот это все, них она Вот это вот прям все, это прям жопа. шансы выжить да ладно пронесла так давайте подождем пусть варят молодые дарования все-таки конечно, высосал. Ключ от 4 шкафчика номер 3. О! Нормально, шапку нашли. Шапка эта вещь. Замороженный 1% натянул. Эти намок на 5% от душу. Так, ладно, мы что можем попить? Ага. пути ничего нету. Чемодане. Возьмем. Пальный мешок. Уголь, уголь возьмем, возьмем. Так. I think I can use this. Во. Нормально, одежду нашли Значит, здесь где-то оружие должно быть. О, набор для чистки. Таня, ткань, опа. Полезная штуковина. А Ля, базару нет, конечно, полезное. Так. Ну пушка была полезнее. А, ну что, серьезно? А ты сказать, что я могу ездить? машину посмотрим что у нас есть оружие то есть оружия не чтобы брал так по одежде, по одежде, мокрые ага, ага. не особо всего хорошего нам не дают пусков у нас одна его есть по характеристике получше не особо не особо да с кем с кем с кем с кем с отправимся с отправимся, кем назад кем с кем Назад на мост. Вот смысл, что мы сюда шли. Ладно, здесь оружие мы все равно не нашли. Хоть кто-нибудь бы сказал. Давайте пойдемте обратно. Ага. Там вот фолк идет это не думаю быть там угу. астролированные разлосы вон машина а мы в машине посидим подождем а один час It's gonna get a lot colder soon. Ага, пол-то садится. Нормально. Банка форма для собак. Не, почему бы нет, собственно. Так, так, так. Давайте подождем 8 часов. ноги битчика ай ай ай so cold in my life. Mm-hmm, when you mind? нормально ну, здесь а. короче в вот этом барном перезасмыслу нету так что выходим и стал видим налево так у нас все есть дети волки сейчас будут вы меня не видели я вас тоже я не Не в ту сторону, не в ту сторону. И бежим, бежим, бежим, бежим. Не тупим, бежим. Весело, мост еще и поломанный, и что мне надо будет делать? Угу. Easy Ладно, нормально, живем. Мы ничего интересного не узнали. пусто. бардачки пусто. А задних сиденья пусто. Что пустые машины пошли меньше? Нам-нам-нам нам нам. нам, нам, нам. С путь не будем, пойдем по дороге. Самое нормальное. <coughs> Это идти по дороге. следующая машина Я говорю по дороге там от машины до машины и волков нету как ни странно так что у вас что волков нет, сразу загудили ну, что что будешь делать о о патрон для, для револьвера так ладно, у нас там идет уже 47 минут. Давайте дойдем до этого здания, собственно, и закончим. Чего? Олполдзин, нужно забраться наверх и осмотреться. Будешь здесь забираться? Как мне забраться наверх-то? Ладно понятно. Не все так просто. Я так понимаю, нас опять заведут в пещеру. О, проходик. Там, там, там. Так, а где мы? Там мы не пройдем. Там мне не нравится. Только обходить начали, да? Сейчас до, до той хижины дойдем. А, это то какой контейнер там был вроде. Здесь тоже уползаем. Здесь медведь. на медведей вообще не хочу нарываться. Соберем шиповника. Вот мишка кослапа мне очень дело иметь. <к> мишка кослап не волки. Он терпеть не будет. Ладно. Здесь еще медведь. Тоже. 네. <говор> а да, господи тебе здесь уже <говор> так ну мастера паркура ну ну хоть знаете вы знаете что там нет ничего ценного в этом амбаре Пам -пам -пам -пам -пам, пам пам пам пам пам А опять куда-то мы лезем. Ну давайте заберемся. Ага, у нас еще перчаток даже нету. пум пум пум пум -пу пум пум Да, опять залазить. Ну куда вообще забираемся? вот холодный мир, блин, руками по льду, от них холодно ладить. Блин, там что все винтовок было, я их все проиграл. Надо было выбросить эту перед входом все-таки, причем заряженная опять что он типа забежит не думаю нам до на дорога говорится сюда идти. нам же не говорят нарваться на вопрос а это чья пещера Нужно сидеть с интересного мета. Давайте теперь что ждем хоть. Ага, кровать. Да, конечно, классная кровать. Я, пожалуй, откажусь. Что вы у тебя волки проследуют? Что за музыка-то напрягающая? О, вон домик сломанный. Вот до него дойдем, там остановимся. Ну, от этого мы ушли, прицеп Так, если туда пойдем, мы никуда не выйдем. Потому что собираются, А собираются? Я не знаю для чего, не правда, но возьмем. Может пригодятся как-нибудь. Так, давайте осмотрим все. Оленья, оленя, оленя. Сломанный домик. Вот там сломанный домик. Обенистский трос. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Чилина, Сабоне, пока никто не рычит, пока олени скачут. Можем тебе позволить. Это по типа, сломанный домик. Ого, задёр. Металлолом оружие патрон отлично а тем бы еще найти оружие чтобы вот просто не зря а вот не сломанный дом добытчика вот значит здесь должно быть оружие sure, so... can... вот это вот другое дело Давайте зарядим <звук> <звук> ну и на этом пожалуй мы закончим этот выпуск но <звук> следующий выпуск ожидайте обязательно чтобы узнать что будет в следующем видео о котором вы узнаете в следующем видео. И спасибо.